Просто красавчик. Видишь это движение. Вот это движение мы сейчас туда тулим. Мы тулим, ебать, короче, на тусовку. Тусовка будет заебись. Я знаю всех, кто будет на тусовке. Тусовка моя, я рулю фишкой. Фишка рулит мной. Я, если не может быть, то когда-нибудь все-таки случится движение, в котором может все-таки. Немножко, но будет чуть-чуть мной. Вы че двери не открываете? А, сейчас. Да и все, Что вы творите? А, да, заебал, там откроем! Вон, блядь. Ну, блядь, ого, сейчас тиктоник пойдет. Ебать, он нереальный. Свой мы с собой заберем. Слушай, ну это какой-то реально просто старается. А тут есть, понял. А ну остановись, посмотрим, что он нам покажет, куда нам. То мне кажется, сейчас, блядь, мне покоцает капот. Дави его, блядь. Куда ехать, брат? Остановить. блядь. Это типа, а, рыбчик. You until then. Знаете, у многих есть таланты. Кто-то умеет рисовать, кто-то петь, кто-то танцевать умеет. Мне почему-то достался талант озвучивать китайскую парнуху мультики, знаете, хентай типа. Все такое. Зачем мне это нужно? Звучит это вот так. Надо себе девушку найти. Давай-давай Давай-давай Все, <связываем> Что, я Что тебя ей, Кто тебя бьет, бля, долбьет? Свернули, блядь! блядь, блядь. <связываем> вот, меня свернули Все, молодой, снял его Пойдем. Красавчик, Сырули. все снял Вернули. Все сняли барда нет Бля, он мне Mm-hmm. Все было хорошо А рулится она как? А рулит у него, значит, поворотная сопло сзади И плюс колеса И синхронизировано с э, рулевой барашкой Ну, чтобы удобно было, не искать другой какой-то Ну, ну, ну, ну. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я <свист> ну на Ну, Да, да, вот сейчас смотри. Да, Снимаем сюда? Да, сюда. Она... поближе Ты фото сделай, вот он ждет Нет, рыбу. рыбу. Смотри, ну, вот, вот что? он. Чтобы рыбу, видно. Ты ведь оттащи, маленько, взад. Вечером поздно приеду. Саня, подвини руку. Да, мы собираемся сейчас. Вот она вот идет во все вылазит <свист> б... она же индустризмой это вылазит наркобри ну, лунка Это пиздец Паха ну ладно давай мы снимем я тебе пошлю ну я в одноклассниках выложу посмотришь пошлю тебе ну я пошлю это, да да потом скину блядь, Здоровая, хуй, да ну, сейчас ну, Паха бейте, давай угу. давай ага давай семье привет такая раз нацеливается нацеливается ну, она, блядь, полнулась, блядь. Она издергалась бы. Mm -hmm. На, на удочку твою смотрит, не на рыбу. Зацеливается. <решил> ну, жвь. Живет. Прикольно, <решил> а. <решил> <решил> Снял, ведь Потом Ну, говорят, серьезный был. Вот там. водитель, что ты тут, топил, наверное, да? Э, помеху сделали. Помеху сделали. А да. хандуряш ты живой. Ничего не поломал. Блядь. шланги мяки. этот, блядь, кола, кол, блядь, ёб твою мать, это что такое Это что такое, блядь, с пистолетом. Извините, пожалуйста, но я реально не списывал. Я видела, что вы видели? Если я, я не... тетрадь, я... Если я не видела, я как я могу ее открыть? Вот она лежит под всеми учебниками здесь. Я не могу ее по открыть. Я материал знаю наизусть. Как зачем мне списывать? Скажите мне, пожалуйста. <связываю> Скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Нет, вопрос не исчерпан. Я требую для того, чтобы я переписал эту работу. Потому что я как четвертую геометрию. Потому что я знаю материал на, на пятерку, понимаете? Вот этот диазр. Его, вот, вот, я его не открывал. Да. Я сейчас вам подойду и скажу, то, что я всегда себя не открывал. Чек, ну переписывешь потом. Я только этот фантазик мне скажу, что я не списывал. Садись. Я не открывал. Я, не открывал". я вам честно клянусь. это злой раз... я, я требую рассмотрения этого дела. Я его обратно не открывал. Оскара ему. <спех plenty> <Р Com brave> ⁇-⁇, Йо, бро, скажи что-нибудь мне. Скажи что-нибудь мне на камеру, бро. ⁇-⁇ сейчас буду дрифтить тут, еду. ⁇-⁇ маза, фа-ф ⁇⁇-⁇ вот, пацанов. фа-ф ⁇⁇-⁇ маза, маза, А кто взлетовая трасса? Кукну зала! Сейчас в отделе почитайте, еще раз он говорит. На основании чего мне? На основании того что? На основании чего, инспектор? Камазик, как на литье. Красава, да? Хочу вообще Еще раз. На, еще. <смех> больше не хочешь? Хочешь? Хочу. Я э -э -э -э! не успел второй кусок. А зачем предлагаешь, если не успел? <смех> То больше не будешь. Не будешь? <смех> <смех> я списал один. Можно за да, салон снять? Че просто не до конца доделали. Нихера себе. Что еще тут доделали? Эйба Аппарат Анага, С пятьдесят один. Бля, машина трасса в брат. Брат. Братан. Брат. Трасса в погода, брат.